Всем привет, друзья, и сегодня я на Чубовском мероприятии. Mm -hmm. меня тут на ходе, как и всем далее такой забыл как называется как, как коробка забыть снова коробку чтобы... <laughs> это высший разум показали какую-то коробочку с подарком и я ее распакую прямо на видео скоро потому что сейчас уже начинается мероприятие а это яблочный маньяк когда новое видео сегодня вышло вчера, вчера вышло нормально такая атмосфера праздничная он не я один снимаю. Две гупрошки встретились. Убейте меня. Я надеюсь, меня сейчас хорошо видно. Ваша любимая рубрика распаковки на моем канале, поэтому сейчас я буду распаковывать подарочек от Ютуба, который мне дали на входе. Я еще не открывал и не смотрел, что там находится. Так, давайте посмотрим, что здесь находится. Открываем. Так, с какой стороны? Давайте с этой стороны откроем коробочку. Здесь какие-то циферки. Но нам это не важно. Важно, что находится внутри. Так, вроде бы ничего нет. Здесь какая-то бумажечка с чем-то. О, да. Это я так понял. О, это USB hub. Если я, не ошиб... Если я не ошибаюсь, да, это. Блин. Это на самом деле очень офигенная вещь. То есть сюда вы можете подключить сразу несколько устройств, чтобы они заражались. Тут логотипчик ютюба. Я, конечно, ожидал, что здесь будут там всякие наклейки. Но поверьте, это намного лучше чем всякие наклейки обычно youtube creator day дает наклейки где наклейки? так сейчас мы проверим длину этого кабеля блин это же кресло мешок youtube gaming Здесь очень классно кормят. Это нечто похожее на плов с горохом, но на самом деле это не плов, а какая-то крупа. А, кофе. Вы, наверное, сейчас подумаете, что я сюда прихожу только для того, чтобы покушать, но нет. Я сюда прихожу, чтобы... ...пожрать. Сейчас я буду тестировать еду от ютуба. Деревянная лоска застряла в артуре. Это вкусно. Ну, то есть это мероприятие вот такое вот веселое. Мне очень нравится. Да. Сижу на кресле мешки YouTube Gaming. Да играю уже. Такая вот территория. Вот опять засветился мне в Влоге. Теперь ты мне должен 50 тысяч долларов за рекламу. Франки от бойка. Как ты в космос не взлетел? <сорihet> <сорihet> Сколько ты сожрал? Чай уже. А нет, Два я Два раза подряд проливает на себя чай Который только что научился заваривать <смех> заметьте это не я сказал а, Ну в принципе все Ну как бы мероприятие еще не закончилось Оно здесь вообще до 7 вечера Но я не вижу смысла здесь еще больше находиться Потому что ну Как-то стало уже скучно и погода Какая-то такая мерзкая и Настроение немножко прям вот Роняется как запад. Вот здесь такие флажки, которые мне указали путь, что здесь именно проходит ютубовское мероприятие. Черное, красное и белое. Вот между черным и белым красное, это типа... Это как-то считается расизмом. Ой! Стырил чай! Бесстыдник просто! Мало того, что прошел еще с моим названием канала, еще и чай стырил. Ребята, здесь, короче, прям открыто можно зайти, бля. Ребята, а что там такое? Прикольно. Здравствуйте, извини, что я помешал. Что он там нам сказал? Ссылка, нас... Ссылка в описании <связывая> <связывая> Опять ты тыришь мой сценарий да. Что ты тут за человек такой который... да. Тыришь мой сценарий Вы были на канале Чейнтдаун Всем пока Все. Блин, я даже не поприветствовалась <связывая> <связывая> Стой Привет всем. <связывая> Привет всем Вы на канале Чейнтдаун Сегодня я пришел Когда, <связывая> когда о, слушай, я только что, что записал Прощай, забыл про приветствие, только что записал привет. Нет, все нормально. Идешь на мероприятие? Я уже иду. Там очень много. Ух ты! Там постригулечки. Короче, ребята, если вам понравилось это видео, понравилась распаковка. То обязательно подписывайтесь на канал. Да, немножко видео получилось, наверное, скучным. Немножко видео, наверное, получилось скучным, неинтересным, но как и мероприятие такое получилось скучненькое. Не и правда, но для больше для ютуберов, чем для зрителей. Поэтому, если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк. Также не забудьте подписаться на канал. И также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, как вот этот вот вчера пропустил мой новый ролик. Я первый фильм его на уроки смотрел. Да, он мой фильм, который выходил, фильмец, смотрел его прямо на уроке. Это, это безумно круто. Безумно круто среди ютуберов встретить своих подписчиков. Безумно. Это что-то, нечто. А мы куда идем? А, мы правильно идем. Короче, с вами был Борис, всем до новых встреч, подписывайтесь на него, ссылка в описании. Всем пока-пока.